всем добрый день с вами канал о радиосвязи компании радиосила и сегодня мы поговорим с вами о такой радиостанции себе диапазона как мегаджет 650 turbo это довольно таки популярная модель как среди дальнобойщиков так и среди обычных водителей вот последняя партия нам пришла в таком новом необычном корпусе, а точнее у нее расцветка морды, как у модели Megadjet 3031 М Turbo. Старая версия 650 была полностью черная. Это уже что-то поменяли. Я думал, что с изменением цвета морды изменилось. Изменился и процессор радиостанции. Как в новых радиостанциях 450-й трубовой или 100N стоят новые корейские процессоры EBOV, Но нет по-прежнему здесь самсунговский процессор. Итак, при ближайшем рассмотрении у нас вот такая вот радиостанция. Включается она волокодером. Он же регулирует громкость у радиостанции. Вся довольно-таки громкая, 8 динамик. У нее стоит. При включении своеобразный щелчок. Здесь у нас находится переключение каналов вперед-назад. Регулировка аттенюатора и шумодавы. Также два волокодера. Аттенюатор нам здесь не проверить. Эсметр не бегает, потому что мы находимся в здании. Антенны у нас внешне нету. Мы работаем на нагрузку. А так при регулировке аттенюатора эсметр отображает деление. По функционалу у радиостанции есть как пороговый регулируемый шум шумоподавитель, так и спектральный автоматический. Вот он выключен. Слышны шумы. Тенератор сейчас выкрутим. Порогом закрутили. Либо спектральник сам убирает. Также присутствует смещение сетки на 5 кГц. Актуально, допустим, для стран ближнего зарубежья. То есть, допустим, вот 20 канал у нас в России на частоте 27-205. Смещение сетки 27-200. Что у нас еще здесь у нас? Здесь еще есть функция ДВ. Это возможность прослушивать два канала одновременно. Но у этой радиостанции есть такой существенный минус. Два канала одновременно вы можете слушать в одной модуляции. То есть если вы захотите слушать одновременно и город, и трассу, у вас это не получится. Дальше у нас идет клавиша сканирования. Ищет занятые каналы. Как только появляется передача, допустим, сканирование останавливается. Сейчас вот у нас передача будет, допустим, на 15 канале. Оп. все, сканирование остановилось. Сл Следующая у нас фреки. Клавиша отображения чистоты, либо канала Вот частота соответствует 25 каналу вернемся на 15 дальнобойный 15 канал используют дальнобойщики а и модуляция так следующая клавиша у нас ch9 это экстренный канал он где-то работает где-то не работает допустим у нас на юге тюменской области он не работает на севере он работает. V-Now, например. Следующее у нас переключение модуляции MFM. То есть у нас городские каналы, как правило, все в частотной модуляции. Экстренный 9, он тоже в частотной модуляции работает. Амплитудная модуляция только по трассе у нас. И дальше у нас идет клавиша Bipper и функциональная. То есть если зажать эту клавишу, Исчезает надпись BP и пропадает, допустим, звук нажатия клавиш. Активируем. Также эта функция, эта клавиша используется для записи каналов память. Допустим, выбрали 15 канал. Нажимаем функциональную и снизу мы можем выбрать 4 ячейки памяти. Зажимаем, все выбрало, сохранилось. И давайте сохраним еще 21. Перещёлкаем 21. В FM он у нас работает. Нажимаем клавишу, зажимаем вторую ячейку. Сохранилось переключение. Происходит у нас зажатием. Не происходит переключение. Значит происходит у нас вот так. И как мы видим, модуляция у нас не меняется. Это еще один минус у многих радиостанций и мегаджетов. Но не у всех. У 500 серии, допустим, модуляция меняется уже. У этих почему-то это не проработано. Что ДВ не работает в двух модуляциях. Что каналы, если сохранять. Тоже, допустим, 21 в FM у нас стоит 15 сохраняли в АМ, и он все равно в АЭМе. Можно еще сказать, что у этой радиостанции, помимо всех основных прочих функций, 16 Ватт в АЭМе и 12 Ватт в АЭМе. То есть рация довольно-таки мощная, считается уже турбовой радиостанцией. В принципе, ходят такие рации довольно-таки долго, пользуются Спросом можете смело приобретать. Рекомендуем. Всем спасибо. Всего доброго.